Приветствуем вас на канале Мое дело ТВ. Как ликвидироваться проще и дешевле и с наименьшими рисками? Сегодня мы поможем разобраться в этом вопросе. Как известно, ликвидация возможна в двух форматах: добровольная и принудительная со стороны налоговой. Сам по себе процесс ликвидации долгий, трудоемкий, требует специальных знаний. И, конечно же, каждому приходит мысль, раз это может сделать налоговая, почему бы не воспользоваться? Такое мнение достаточно часто бытует среди бизнеса. Но так ли это на самом деле, поможет нам разобраться наш эксперт. Нет, это не так. Затягивание или отсрочка процесса добровольной ликвидации ведет к нежелательным налоговым и финансовым последствиям. Если ваш бизнес давно не приносит доход и по факту давно закрыт, и вы не планируете его возрождать, то лучше добровольно ликвидировать его во избежание принудительной ликвидации по решению налогового органа. Этот процесс быстрее по сроку и несет меньше рисков, и все будет на ваших условиях. Марина, приведи, пожалуйста, примеры негативных последствий. На практике наиболее частые последствия следующие. Без точного срока принудительной ликвидации руководство компании может продолжать работать с партнерами и заключать договоры, как уже не действующий контрагент, что грозит признанием сделок с вами для ваших партнеров сомнительными соответственно снятием расходов и как следствие отказом в дальнейшем сотрудничестве в рамках новой компании или даже как с физлицом в качестве учредителя или инвестора также могут быть проблемы с арендой расторжение договора всегда имеет особенности особые сроки возврата залога или депозита и определенные сроки уведомления о расторжении в противном случае можно не получить депозит или залог обратно или даже выплатить штрафные санкции по договору. Далее, если у фирмы имеются долги, то вероятность закрытия принудительно очень мала. У кредиторов будет время предъявить свои требования на возврат долга и есть риск банкротства компании со стороны кредиторов. И пока этот процесс будет тянуться, долги перед контрагентами и бюджетами будут только расти, а желаемой ликвидации так и не будет. Марина, расскажи нам еще о тонких местах принудительной ликвидации, так как практически всегда руку об руку с ней идет запись о недостоверности в игру. Все верно. В процессе принудительной ликвидации будут внесены в ЕГРУ записи о недостоверности, которые также отразятся в дальнейшем на деловой репутации не только закрываемой фирмы, но и ее учредителей и руководителя. Поэтому, если такое возможное пятно на репутации устраивает руководство компании и ее учредителей, то риск, возможно, и будет оправдан. Но если вы планируете новый бизнес – Пусть даже и не сразу после закрытия текущего, то все же стоит задуматься, так как для его открытия придется искать доверенных третьих лиц, что несет большие финансовые риски для нового бизнеса. Марина, а какие именно записи могут быть вмещены и чем именно они грозят? В процессе принудительной ликвидации, как правило, вносятся в ЕГРЮ записи о признании сведений о руководителе или о участнике недостоверными, о недостоверности адреса компании. В этом случае учредители с долей 50 и более процентов и руководитель компании не смогут открыть новое юридическое лицо или быть в них на руководящих должностях в течение трех лет с момента внесения записи о такой ликвидации. Да, и учитывая тот факт, что сейчас рейтинг партнеров на рынке очень важен. И проверкой партнеров, в том числе не только юридических лиц и ИП, но даже и физлиц, занимается практически каждый. И выявить, скажем так, такое пятно на репутации можно будет очень быстро. Да, тем более, что вся эта информация теперь в свободном доступе. Также приведу интересный факт. Если такие предприниматели после пытаются устроиться на ключевые должности в серьезной компании, то такое пятно на репутации часто становится проблемой при проверке службами безопасности. Да. Если же вам сложно заниматься ликвидацией самостоятельно, это всегда можно делегировать профессионалам. Команда «Мое дело» подготовит для вас документы для каждого этапа добровольной ликвидации, скоординирует ваши действия, предоставит подробный алгоритм. Кто, когда и что должен делать? У моего дела большой опыт сопровождения процедуры добровольной ликвидации в различных регионах нашей страны. Мы всегда подскажем, как лучше поступить конкретно в вашем случае, чтобы вы могли закрыться максимально быстро и без лишних проблем. Если у вас остались вопросы, обращайтесь в комментариях под нашим видео. Также будем рады вашим запросам на новые темы для разбора. Удачного вам введения!